Итак, часть 2, задача D5, в которой мы приступаем к разбору данных. Ну, что нам было дано в задаче? Нам было дано следующее. Ой, извиняюсь, это не тот цвет, который бы я хотел видеть сейчас. Пусть пока будет данное черное. Дано следующее. Значит, масса нашего тела 40 килограмм. Далее, начальная скорость, которую ему придали вверх по наклонной плоскости, 10 метров в секунду. Да, чтобы было понятно, у нас был сразу дан рисунок 1. На нем, значит, у нас, что мы изображаем? Вот наклонная плоскость. Вот это угол альфа. То есть, геометрия задана. Это неподвижная плоскость, она не движется. Вот наше тело. Изображают ну Давайте просто материальную точку изобразим. На нее действует, значит, что? Сила P. Сила тяги она направлена так же, как вектор начальной скорости, кстати. На нее действует сила тяжести, естественно. Здесь обозначают буквой G. Просто сразу же Сила реакции опоры то есть взаимодействие с плоскостью делит на две части: на силу реакции и на силу трения. Силу трения F. Вот силы, которые действуют на наше тело. То есть, что мы делаем сейчас? Дальше рассматриваем... А, моменты времени. Т1, 2, 3. Ну, давайте я табличкой запишу это. Все, Посмотрим, что у нас значит, номер. Рассматриваем это 1, 2, и 3 значит время t в секундах это у нас дано t1 2 3 соответственно 3 8 и 12 3 8 и 12 это у нас в секундах далее у нас дано p p у нас задано в ньютонах p1 равно а извиняюсь тут еще было p0 но давайте мы здесь запишем p0 было равно нулю. То есть начальная сила была нулевая тяги. P1 равняется 250 ньютон. P2 равняется 300-200. То есть в конце предыдущего диапазона времени 300, а в начале следующего 200. Это означает P3 150 ньютон. Между ними закон изменения линейный. И все, ну и пожалуй, все. Да, альфа у нас дано. Тоже угол альфа 30 градусов. И коэффициент трения f равен 0,1. Что нам требуется найти? Нам требуется найти v1, 2, 3. Ну опять-таки. Поскольку все силы действуют нечуть. по одной прямой, но напомним, что силы действуют как бы в плоскости, но мы это, такие задачи уже решали. То есть, если я возьму, выберу, например, ось x вот здесь, параллельно плоскости, а ось y перпендикулярно плоскости, y и... X. Тогда что будет происходить? Проекции всех сил на ось Y уравновесят друг друга. Их сумма будет равна нулю, То есть движение будет происходить только по оси X. Тем более начальная скорость у нас тоже направлена вдоль оси X. То есть вверх по наклонной плоскости. Движение по оси Z, то есть вот параллельно наклонной плоскости, не будет. То есть мы можем сразу перейти от, во-первых, использовать какую форму закона об изменении импульса. То есть ΔPx в виде проекции на сумму сумма Sx, проекции на ось x и рассматривать, соответственно, только проекции всех сил на ось x. Какие силы здесь у нас действуют? То есть как бы я расписал вот эту самую проекцию? Да для любого момента времени, например, для первого, от T0 до T1. То есть можно было бы это очень просто расписать. То есть дельта P это значит, что у нас будет? P1 минус P0, соответственно, будет равняться какой сумме проекции? x от силы P плюс Sx от силы G плюс СХ от силы M плюс СХ от силы F трения. И вот вся задача и будет определяться, значит, вся задача будет состоять в том, чтобы определять вот эти импульсы сил. Как мы будем определять импульс силы, ну точнее даже проекцию импульса силы на ось Х. Напомню, импульс силы у нас что такое? Импульс силы, значит, как за какой-то промежуток времени. Это интеграл значит, этой силы. Нужный на дефициал времени, вот, вот это под интегральной вот такой интеграл от t1 до t2. Соответственно, в проекции это будет что? Значит, то же самое интегрируем, только в подинтегральной функции стоит у нас проекция этой силы на эту ось от момента t1 до t2. Напоминаю сразу, что раз у нас стоит вот такая величина y dx то на координатной плоскости x, y, в данном случае t и f, если у нас дан вот такой график t, f, x, закон изменения силы от времени, то вот этот интеграл от t1 до t2 имеет смысл, какой геометрический смысл вот площади вот этой криволинейной трапеции. Поэтому, поскольку у нас в решении задачи в условии важно сказано, что при построении графика изменения силы между указанными моментами время считать линейными, то у нас, соответственно, существует две возможности решать эту задачу. Либо использовать аналитическую формулу и записать закон изменения вот этой силы, то есть от 0 до 250 записать уравнение либо использовать графический способ, то есть использовать вот это свойство, что этот интеграл равен площади этого графика. Естественно, в данном случае гораздо проще использовать именно вот это второе свойство, то есть построить вот такой вот график, какой здесь указан. Вот он у нас указан, вот этот график изменения силы, поскольку закон изменения силы линейен. Начальный момент времени у нас сила равна нулю. Это у нас сила значит, в ньютонах. Точнее.